Поздравляем всех, 24 ученика прошли инициацию, мы с вами побеседуем, начнем с первой ступени по традиции. Я буду называть ваше имя, а вы, пожалуйста, машите, потому что 24 ученика, нам нужно переместить фокус. И расскажите, что хотите, мы можем прокомментировать в потоке, это обычно очень интересно. Первая ступень, 9 учеников прошли у нас. Так, начнем с Евгения. Евгения, город Иркутск, первая ступень. Машите, да, вижу вас. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня очень смешанные такие чувства, знаете, я прям плачу, вот как началась вот наша встреча, mm -hmm. слезы пошли, и когда Михаил начал инициацию, у меня просто слезы бьются, бьются, я не могу, руки на мосты. и это очень странное ощущение, то есть ну, обычно плачу когда там что-то случается, хорошее, или плохое, а тут они просто льются, это очень... Странные для меня такие ощущения. И руки очень горячие были, и ноги сначала замерзли, а потом тепло по всему телу пошло. Mm -hmm. вот. а слезы – это очень хорошо. Это очищение чаще всего четвертой чакры, то есть вы соприкоснулись с очень таким ну, высококонцентрированной энергией любви, и оно может вызывать это. И это очень хорошо, это верный настрой, слезовая реминизация, это очень хорошо. Значит, верно настроились очистить то, что нужно очистить, чтобы пришло новое. Поздравляем вас, теперь все дело за вашей практикой. Практикуйте. Я благодарю вас, учителя, я очень рада вас видеть, У меня такое счастье Безусловно, безусловное, безграничное. Все. Замечательно. Ну <laughs> <То>, что, да, <внутри. laughs> словами даже. Очень, очень вас понимаем, действительно это выше слов, это сложно объяснить, чувствуйте, наслаждайтесь этим моментом, да, то есть вот, после инициации это очень особенные мгновения, минуты, и мы вас с этим поздравляем, это то, что точно хочет ваше тело, ваша душа, практикуйте, все впереди, еще много чудес, будьте открыты к ним, да, потому что э, не все вы знаете, понятно. не все может быть, э, то есть открывайтесь этому новому, вот, так что все впереди. Это. Да. Спасибо, что поделились. Замечательно. Прям Добрый у вас путь. еще елочка такая всех с праздниками, наступившими, прошедшими, будущими. А -а практикуйте. Идем дальше. Анастасия Город раменская первая ступень. Видим вас. Да, как вы себя чувствуете? У вас включен звук. Меня вид да, слышно? Видно, слышно, да. Здравствуйте, благодарю вас. Я себя чувствую хорошо. Тоже были слезы, было ощущение. Но я замерзла. У нас еще на улице минус 25, угу. Все было холодное, но сердце прям пульсировало, было тепло. И я прям чувствовала и видела ритуал на тонком плане, как меня встречал архангел Рафаил, главный соединитель ангелы. Вот этот зеленый свет, белый. Это было так волшебно. Я вас благодарю. Как чудесно. Очень-очень сильно. Я как будто да, приоткрыла эту дверь, какое-то волшебство, какое-то что-то такое невероятное, что-то такое теплое, светлое и. Божественное. Зиме Спасибо сердце. вам большое. Очень теперь хорошо. это в вашем сердце, в ваших руках. Да, теперь главное практикуйте, чтобы наблюдать результаты, чтобы это было, так сказать, заземлено. Очень хорошо настроились, тоже хорошо. Слезы. А жар в руках, в стопах, это тоже процесс соприкосновения с этой энергией. Вот, так что практикуйте. Поздравляем вас. Добрый путь. Спасибо. Так, идем дальше. Ираида, город Москва. Первая ступень. Ираида. Да, да и здесь. А mm. вот, видим вас, да. Как вы себя чувствуете? А есть чувство легкости, mm. счастья. Mm. А я не ощущала физического тела. Это было очень интересно. Mm. Но я сейчас болею, у меня ноги холодные. А, то есть я физического тела не ощущала. Холод подступал, я чувствовала холод, а само тело я не чувствовала. Mm. Такое ощущение было, как будто душа парила. Mm. У меня вот такое ощущение. И когда глаза открыла, у меня слезы на глазах были. Mm. Ну, как-то неожиданно, <связано> это волшебно. Это вообще замечательно. Какие вы сегодня все волшебные собрались, да. <связано> Вы не только тело, вы еще то, что за гранью этого тела. <связано> да, да. Ну, <Но> сегодня, конечно, <связано> особенный <связано> день. Да, да, точно, <связано> точно. Да, вот все знают, что мы чаще всего по субботам собираемся, и классно, когда это соприкасается с каким-то интересным событием, так что здорово, здорово. Рады, Благодарю. что вы пришли в эту практику. Практикуйте теперь. Добрый Поздравляем. Ты. Да, спасибо. Спасибо, что спасибо. поделились. Так, идем дальше. Александра, город Люберцы. Первая ступень. Машите, пожалуйста, иначе не вижу. Александра, или скажите что-нибудь, вдруг у вас видео. Вот, видео потока не вижу. Вот, вижу теперь. Александра, как вы себя чувствуете? Да, вижу. Все очень здорово. Mm -hmm. Такое состояние расслабленное. Когда Михаил говорил: рейки, приди там и так далее, у меня тоже состояние было слез. <laughs> вот. Э, в руках очень сильно брусаться, была в самом начале, особенно когда имена называли. И э, белое такое ну, визуализация чего-то белого, светлого. Mm -hmm. Очень здорово. Спасибо вам большое. <laughs> Все, замечательно. Спасибо, что поделились. Поздравляем Поздравляю. вас. Практикуйте. Спасибо. Так, дальше Ольга, город Королёв, первая ступень. Ольга, машите, Здравствуйте, нами... это я. Да, мы вас не видим, но слышим, как себя чувствуете? Отлично, отлично. Сейчас включу видео. Нет, очень здорово. Видим У просто. меня горят также руки до сих пор, наверное. Вот они уже покрылись какой-то испаренной Такое очень классное ощущение. Особенно вот, когда Михаил такой монотонный голос был... Вот розовое облако, оно, видимо, во мне до сих пор. Нет, класс, класс, прям очень классно. Хорошо. Ну что, практикуйте, поздравляем вас. Спасибо, спасибо. Хороший, верный настрой все взяли, очень-очень рада. Галина, Германия, город Ингольштадт. Галина, вы с нами. Вот, Галина, вижу вас, только у вас видео нет, и надо включить звук. Я могу вам нажать, но вам нужно согласиться со звуком, тогда он включится. Галина, Галина, еще раз нажимаю на звук. Но вам нужно согласиться, чтобы я вас увидела и услышала. У Галины, видимо, не получается. Надеюсь, все хорошо. Галина, потом напишите. О, Гали... нет, не включился. Галина, не получается. Ладно, пока, может быть, включайте. Мы идем дальше. Ирина, город Озерск. Первая ступень. Ирина, машите, пожалуйста, Ирина. Ирина, Ирина, тоже не вижу. Оксана, город Дедовск. Всем здравствуйте. Благодарю здравствуйте. за инициацию. Я э, в начале инициации почувствовала... Меня слышно? Да, слышу. Вот. Э, почувствовала вибрацию э, ладошка, Прям так было горячо. А позже я почувствовала тепло в груди. Прям такое... Э, по всему э, телу тепло было. А под конец инициации, как будто вот такой холодок повеял. Угу. И чувство радости. Прям прекрасно. Угу. Спасибо. Да, все. Спасибо, что поделились. Добрый все день. верно, да. Практикуйте. Все замечательно. Так, и Лариса, город Москва. Лариса, я вас вижу. Как себя чувствуете? Да, да. Здравствуйте. Хорошо, я себя чувствую. Да, благодарю за инициацию. Вначале я почувствовала... у меня были слезы такие очищающие, и чувство такое вот радости, очищения и благостные слезы. Вот. В ладошках. Я чувствовала на кончиках пальцев, пальцев такой мурашки, как угу. покалывание. покалывание. Вот. А в конце э, я почувствовала такое по всему телу, ну, приятный холодок. Угу. Вот. Замечательно. Так, благодарю. Хорошо. Практикуйте. Поздравляем, Поздравляем вас. Спасибо, Спасибо, что поделились. Благодарю. Так, Первая ступень еще Галина и Ирина так и не появились, да? Может быть, не получилось как-то подключить что-то. Переходим ко второй ступени. Семь учеников прошли вторую ступень. Елена, город Вольск. Машите, пожалуйста, Елена, город Вольск. Да, и включите звук, вижу вас. Угу. Включите звук. Там, да, как себя чувствуете? Отлично. По своим ощущения. У меня получается ладошки такое сначала как будто прилипли друг к дружке. Mm -hmm. Я думала их не, от, не отлеплю. Жар был именно по позвоночнику, прям вот такое вот тепло. Вот Чувствовала именно чакры на ладонях и на ступнях. Было такое ощущение, как будто я улетала, то есть прям ну, как будто вылетала. И под конец уже вот перенастройка такая была, то есть вот то, то в одну сторону, то в другую сторону, как-то, ну, как будто меня клонило, и перед глазами был фиолетовый свет, фиолетовый с золотым. Вот так вот, по mm -hmm. mm -hmm. Ну, когда покачивание, это вы просто поток ловите, это нормально, у всех они по-разному бывают, кто-то вперед-назад, кто-то в сторону, кто-то по кругу, кто-то вообще не. То есть это тело оно чувствует, и очень хорошо, это в принципе хороший показатель, что вы не сопротивляетесь, а идете в этот поток, это хорошо. Вот. И вот до этого на первой ступени говорила одна ученица, что да, ощущение невесомости, нет тела, тоже очень хороший показатель, то есть вы соприкасаетесь с более высокими поражениями духовными высоковибрационными этот опыт тоже нужен спасибо что поделились практикуйте Добрый в новом уровне Добрый дальше светлана город химки вторая ступень светлана светлана машите светлана вижу вот да да да включите звук пожалуйста да как себя чувствуете Немного поташнивать, так и будет все хорошо. Ну поташнивать, да, если вот какая-то дискомфортное ощущение на инициации, это редко бывает, но бывает. Это говорит о том, что ну программки, которые должны очиститься, главное не переживайте, отпускайте их, и сейчас вы уже можете проводить себе чистку. Начинайте практику как раз. Да, это да, нормально. Сейчас оно все уляжется, стаканится, и как бы на новый уровень, когда вы идете на съезжую инициацию, вы э, такой скачок определенно делаете. Как на аттракцион. Да, и тело должно немножко ну, адаптироваться. Так что самое главное, не переживайте, это все сейчас пройдет. И... Да. Да. Идем дальше. Карина, город Санкт-Петербург. Вторая ступень. Карина. Карина, вижу вас, вы не машете, но я уже увидела. Включите, пожалуйста, звук. На кнопочку. да как себя чувствовать да. чувствую себя очень приятно во время инициации я перестала чувствовать тело точнее я перестала чувствовать тяжесть тела оно она расширилась стало безграничным появилось воодушевление почувствовала не только это пространство вообще, ну, как до космоса как будто бы расширилась, почувствовала благодарность, любовь, тело двигалось, покачивалось, вот, и уже вторую инициацию подряд чувствую, что очень тяжелая голова, замороченная, mm -hmm. вот, прям тяжесть в голове, я старалась ее раскрыть голову, чувствовала, что если от тела шли такие, как спирали, как, как будто как ну, что-то типа пара, спирали, что-то уходило из меня, соединялось с космосом, то голова, она была немного закрыта. И я прям ее постаралась отпустить, расслабить, и получалось. Okay. Вот, получилось. Okay. Сейчас чувствую любовь, счастье, благодарность. Благодарю вас. Замечательно, очень рады слышать. Да, вот сейчас э, очень хорошо, чтобы вы отметили, что вот в голове было, что и в тот раз, и в этот. То есть э, больше внимания на ментальную сферу да, вашу и э, больше в любовь идите, нежели чем в размышления. Да? Потому что вот uh -huh. из практики рейки – это пойти uh -huh. в любовь. Потому что через интеллект мы тоже можем идти, конечно же, например, вот инструмент астрологии – это через интеллект. Но инструмент рейки – это сразу пойти, раз уж пошли. Вот. И это может тоже намного быстрее Сработать. Вот. Можно это соединять, uh -huh. тоже круто работает. Ну, в общем, обратите внимание на ментальную сферу, проводите себе чистки, вот получайте ваш опыт и добрый путь на новом уровне. Спасибо, да. что да. поделились. Благодарю. Выключайте слово мешалку, не обращайте, не обращайте на него внимания. Просто, ну да, но... да, да, да. То есть природа ума все время чем-то быть недовольным, все время о чем-то размышлять, но это определенная граница. Мы выше можем быть, намного этого. Не отождествляйте себя с этими мыслями. Вы выше. Шири. Благодарю. Так, дальше Мария, город Домодедово, вторая ступень. Машите, пожалуйста. Мария. Слышно? Вот, слышно, не видно, но слышно. Как себя чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. Чувствую хорошо себя. Сначала было как-то как будто не могла усидеть на месте, какое-то ерзание mm -hmm. как-то было не очень было, а потом все хорошо было, немножко мурашки и жарко было на протяжении всего времени было жарко, даже иногда как будто такой ну, неприятный жар. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, это очень а высокие принципе... вибрации. Да, к ним нужно еще адаптироваться. Они могут быть иногда для некоторых некомфортны, в очень редких случаях. И это говорит о том, что надо вам тоже адаптироваться, поднять вибрации и вообще на новый уровень перейти. Убирайте старое, убирайте все. По крайней мере, будьте готовы очиститься от того, что вам мешает идти вверх. Идти к своей Благодарю. очень высоковибрационной сути. <свят> Практикуйте, спасибо, что поделились. Идем дальше. Благодарю. Наталья, Беларусь, Витебск. Наталья, да, видим вас. Как вы себя чувствуете? Только включите звук, не включен. Да, как себя чувствуете? Да, с этим да. я чувствую себя отлично. Весь процесс инициации у меня постоянно было зевота. Mm -hmm. Говорят, что это, как бы, какое-то очищение, наверное, да, тоже происходило. Программки, программки да, тоже программки Да, ну и до сих пор руки горячие, вот просто пульсируют ладони, ладони. Mm -hmm. Ну, а так очень хорошо все чувствуем. Спасибо хорошо. большое удаление. Практикуйте, вас. да, то, что в ладошках а. чувствуете, это очень хорошо. Практикуйте. Дальше Венера, город Первоуральск, вторая ступень, Венера. Угу. Видим вас, включите, пожалуйста, звук. Да, как себя чувствуете? Так, не слышно. Назад. Венера, Венера, еще раз. Где вы? Вот, Венера. Что-то у вас нет звука. Вас не слышно. Может быть, выключите наушники? Иногда они почему-то наоборот блокируют звук. О, вот сейчас. Скажите что-нибудь. Нет, ничего не слышно, нет. Ну, у вас все хорошо, кивните, потом напишите тогда мне лично, почему-то нет звука, да. Поздравляем, Поздравляем вас. вас, практикуйте. А, так, и Александр, город Санкт-Петербург. Александр, мы вас видим, включите, пожалуйста, звук. А, так, я нажму, а вы согласитесь, и он включится. Да, как себя чувствуете? Да, чувствую себя хорошо, но ну, у меня все прошло без каких-то спецэффектов, mm -hmm. просто посидел, послушал, mm -hmm. все хорошо. Хорошо, ну по-мужски mm -hmm. так все замечательно. А, главная практика, практикуйте теперь, Поздравляю. здорово, что дошли да. до этого уровня. Да, здорово. благодарю. Uh -huh. Так, третья ступень. Да, для тех, кто не знает, что на второй самое важное, это вот чистка появляется. Доходите до этого уровня, потому что чистка ну, прям очень мощная. Помогает справиться с тем, что мы вообще не осознаем даже. Да, вот как Картинку видим, когда этот ледник, вот это все внизу, то, что не видно. И то, что чаще всего мы не знаем, как с этим работать, это уровни духа, программный такой уровень. И на второй ступени мы начинаем работать с этим, а также начинаем работать с причинами. Всех сложных ситуаций, это очень мощно работает. А третья ступень это родовые практики, девятиуровневая защита, тоже очень мощный уровень. Двое учеников у нас прошли, Надежда, Беларусь, город Гомель, помашите, пожалуйста. Надежда, третья ступень, да, включите, пожалуйста, звук. Так, я нажимаю, а вам нужно согласиться. Да, как себя чувствуете? И у вас нет звука. Что-то нет звука вообще. Жалко. Ну, напишите тогда лично, все хорошо. Вижу, улыбаетесь, но звука нет. И уже картинка даже застыла. Ладно, поздравляем вас. Не можем вас послушать. Поздравляю вас. Ну, все хорошо, так в целом. Да, напишите мне лично потом, хорошо? Так, еще Ксения из Казахстана, третья ступень. Караганда. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. слышим Здравствуйте. вас. Как себя чувствуете? Поблагодарить, чувствую себя хорошо, было тоже покачивание перед инициацией, uh -huh. ну таких образов не возникало, просто жары у меня очень щеки горят, uh -huh. вот. ну и чувство радости, легкости, счастья, uh -huh. вот, благодарю вас, спасибо большое, еще сегодня, я думаю, такой волшебный день, uh -huh. и по Накшатрам, и Рождество, uh -huh. благодарю, uh -huh. да, всех да, с да, замечательная такая синхронизация пространства. Я так люблю, когда это прям само выстраивается, потому что мы больше к дню недели привязываемся. Вот, а когда вот так вот происходит, это, конечно, очень чудесный знак. Поздравляем вас, практикуйте. Добрый путь. Так. И еще у нас остались каналы силы. Это обучение, инициации практики по основным сферам жизни. Они у нас распределены по чакрам. Первая чакра финансовый канал Силы. А Мария город. Почему-то у меня Ставрополь написано Мария, Москва. Мария, вижу вас, да. Как вы себя чувствуете? Да, Я себя чувствую очень хорошо. В просто родилась сейчас в Москве. А, все, значит, я себе не так, да. Ну, я помню, что вы в Москве, да. Алло, Да, да, слышно, слышно. Как себя чувствуете сегодня после инициации? Ах, это у нас какое что-то с угу. Все хорошо, благодарю. Благодарю, все хорошо, как всегда, в вашем поле всегда очень гармонично, приятно и спокойно. Рада быть с вами во всех ваших школах. Спасибо, спасибо, рада, что учитесь, практикуйте. Поздравляем вас. Поздравляем. Добрый день. Вторая чакра, два ученика. Дмитрий, город Санкт-Петербург. Дмитрий, что-то Дмитрий, честно говоря, потеряла. Надеюсь, все хорошо. И Надежда из Финляндии сразу вторая, третья чакра. Надежда, вы еще с нами? Да, вижу вас. А скажите что-нибудь, потому что у вас звук откуда-то с другой стороны идет. Вот. У меня тут да, слышно. Сторон. Слышно. Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя хорошо. У меня интересная в этот раз проходила. Сначала покалывание в руках немного, потом по рукам пошло к шейному позвонку. И вот была в голове тяжесть затылочная такая, и вдруг стало так жарко, реально ну, вообще хоть, <laughs> хоть раздевайся. И все это потихоньку уходило, уходило, и даже по спине прошел холодок такой. Угу. Такое было ощущение в этот раз. Хорошо, хорошо. Спасибо ну, вам. Практикуйте, вас. вы такая молодец, учитесь, занимаетесь. В добрый путь на новом уровне, спасибо, Поздравляю. что поделились. Да. Так, идем дальше. Третья чакра. Это, забыла сказать, что вторая чакра – это целительский канал силы, там углубление идет, очень много дополнительных символов. Третья чакра – это эмоционально-творческий канал силы. Вот Надежда прошла, Дмитрий и Светлана из города Новосибирск. Светлана сразу и четвертую чакру прошла. Светлана, я вижу вас, включите, пожалуйста, звук. Да, как себя чувствуете? Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно мне? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Всех с праздником. Чувствую себя хорошо. На сердце прям так хорошо, спокойно. Двигаюсь по каналам. Так достаточно насыщенно у меня запланировано один за другим. Я все осваиваю потихонечку, как бы встраиваясь в это. Мне очень нравится. Я чувствую какой-то прям подъем и какой-то у меня вот. Переход, переход, переход, вот такой прям мощный идет от одного как будто бы уровня к другому. Mm -hmm. Я очень хотела тоже получить вот эти именно каналы эмоциональный и сердечный по Анахате. С радостью начну практиковать завтра обязательно. Хорошо. Очень благодарна, спасибо огромное. Спасибо, спасибо что большое. поделились. Практикуйте, рады, рады что обучаетесь так спасибо. серьезно, идете активно, здорово. Добрый путь. Спасибо, все спасибо. получится так пятая чакра кармический канал силы марина Крас... красноярский край mm -hmm. марина помашите или скажите да видимо я и слышим. как ушла? себя чувствуете? Mm -hmm. uh -huh. Ну, сначала в самом начале у меня немножко слез было ну чуть-чуть потом как бы картинки такие пошли вот э, в одну из чистых ну, когда я очистку однажды проводила, у меня такая картинка возникла, как будто я вот на поляне, в какой-то деревне с венком полевых цветов, и вот я никак не могла понять, что я там вообще делаю, почему я там нахожусь. И вот сегодня тоже как бы эта картинка во время инициации, как будто я в каком-то деревянном доме, и как будто там вот, ну, как будто я в травах разбираюсь, как травница. Mm -hmm. Какая вот картинка у меня возникла. И потом вот как будто а, боль была в затылочной части. Ну, в затылке такая сильная. И потом как будто вот такая невесомость. И как будто меня закручивает воронкой в спираль. И вверх я ухожу. И в белый такой, ну, почему-то сверху вот в белый поток. Белый цвет. И внизу темный. Вот как будто там находилась. Вот такие вот у меня ощущения оригинально да ну вы размышляете образы больше всего говорят нам ну, то есть мы должны их сами понимать потому что эти образы к нам приходят травы это очень хорошо образ как раз таки целительства природного да, практика рэки это наша естественная внутренняя сила мы они просто узнать должны никто же не рассказывает о такой силе о такой мощи которая есть у нас и мы об этом узнаем мы э, через определенную структуру начинаем себе это разрешать вот, и природно себя исцеляем, в баланс приводим. То есть вся сила внутри нас, и я считаю, это образ как раз в эту сторону, но вы поразмышляйте, возможно, еще что-то к вам придет. Спасибо, что поделились, практикуйте, очень важный канал кармический, очень мощный, здорово, что дошли до него. Поздравляю вас. Ну что? И еще у нас сегодня по седьмой чакре: Виктория из Германии. Звук завис, я вас не слышу. В записи как раз посмотрите. А мы переходим дальше к седьмой чакре. Это чакра любви, канал любви. Виктория, Германия, город Кельнь. Виктория, вижу вас. Включите. Включили. Как вы себя чувствуете? Это ваш финальный да, канал? Сегодня? Здравствуйте. Да, Здравствуйте. мой финальный канал. Как, как сейчас? <laughs> у вас, Благодарю вас души. Я себя да. прекрасно чувствую, как обычно. У меня единственное, мне хочется кашлять, я немножко простыла, и вот прям такое чувство, вот хочется откашлиться. Во время инициации у меня такое чувство было, что вот у меня голова прям тянется вверх, как будто меня вот кто-то держит. Потом началось давление в голове, в глазах, отдавало в шею. И ä, уже, когда инициация закончилась, то у меня вот такое чувство вот здесь вот, как будто у меня стоит такой стол, Я даже вот, мне кажется, волосами ощущаю. Они как будто шевелятся. Вот прекрасное чувство любви, гармонии. Вот смотрю на вас и понимаю, как вот сильно я вот люблю. Какое у меня такое вот прям чувство к вам благодарности, счастья, гармонии. Я правда вам безмерно благодарна за практику, за инициации все за то, что я с вами, за то, что вы поддерживаете меня в нужные моменты. Благодарю вас за все. Спасибо, Виктория, очень рада что вы такой серьезный путь прошли в знаниях, прям вот весь цикл прошли. Поздравляем вас с этим. Это действительно то, что теперь есть внутри вас. Э, практику теперь всегда практик. Теперь ответственность на вас, чтобы вы сами себя да. Да, структурировали, не забывать практику, потому что куда наш ум направлен, да, где наше внимание, там энергия, там результаты. Это естественный закон. Поэтому не забывайте практику. Но ну, мы сами же не прощаемся, вы же у меня по астрологии. Вот, это очень да, хорошо. Так что будем продолжать на связи, быть поздравляем вас с таким определенным завершением цикла знаний практикуйте растите потому что когда вы ну как бы завершаете этот круг цикл определенные вы переходите на другой там также идет развитие главное все постоянно возвращаться и быть в потоке любви света к чему у нас эта практика как раз таки и приводит к нашей внутренней силе ну что на сегодня на этом все не прощаемся. Мы на связи с каждым из вас в личном диалоге. Если будут вопросы по практике, всегда можете написать в личный диалог и получить ответ. Также напоминаю, что у нас по воскресеньям, то есть у нас сегодня суббота, завтра, значит, воскресенье, для нас, в что по Москве круг поддержки, круг целительства. Обязательно участвуйте, особенно кто первый раз к нам пришел. Это такая благотворительная практика, прежде всего для наших учеников. Сделайте это своей полезной привычкой, присоединяйтесь, это безоплатно, и там может участвовать любой человек. То есть туда можно Записать близких, родных э, Нужно прям имена просто написать В посте, который выходит в середине недели Во всех соцсетях вот. А сама практика в 12 часов по Москве каждое воскресенье, где бы мы ни были, что бы ни происходило, мы даем эту поддержку, обязательно участвуйте. И еще у нас ежедневно в 13 часов по Москве поддержка муж мужских родовых энергий, на платформе обучения есть подробности, если кто-то не знал, подчитайте и тоже присоединяйтесь. Главное, не забывайте о практике, чтобы были результаты от рейки, нужна, чтобы была сама практика в регулярном формате. И свобода от ожиданий. Вот тогда все получится, и мы вам этого искренне желаем. На этом все. Обнимаем всех светом, светом и любовью. любовью. До скорых встреч. Практикуйте, будьте счастливы и здоровы. Всего, Всего доброго. Хорошего. Всех благ. До, До свидания. свидания.